Здравствуй, наш одинокий зритель. Я ждал нашу следующую серию. Выбирай пропуска. <свист> <свист> ебут торпеды. Ебут торпеды, а... а пропуска самый верхний пункт называется Авенгер. It's looked it, like it. Сложно. Сложно, непонятно. непонятно. Да заебал этот разработчик, Гандон. Че все? Ну да, все готовы. Выбираем все костюмы. Человек муравей называется, блядь. Это твоя любимая миссия, которая тебе понравилась, от которой у Я уже надеюсь, горят блядь I want to kill Человек-муравей, блядь. Кстати, народ, забудьте про карту в этом задании. Про кнопку паузы тоже. И про походы в туалет. В один транспорт, садимся. Нам слева черная тачка должна быть. Вот самая левая. И внедорожник, который черный. Шеф, мы вас ждем. Да я уже с вами. Видишь меня, блядь? Вижу, вижу. Блядь, вот мы толпали. Давай, да ума ума. Для тех гавриков в ангаре бы приберегли. Ну, давай, поехали, все. Побуянил их вас. А теперь можно что-нибудь рассказать? Пока Кира за рулем. зачем а у нас в этой коррекции, что чтобы побыть за рулем? Нет, я веду просто машину по кратчайшему пути. Блять, как я это так ты уже знаешь. Запал так это наш поутих. А ч так сразу? На да хуй его знает, блядь. Я... Да вот думаю, какой фильм посмотреть? Нас вот смотрит сериал про татуированную бобищу ФБР, который там по это э, знак там, что-то там такое, там, шифр, короче. Лайф и Стрэндж, ты смотри, там тоже татуированная обопечивались не, Не-не, там татуировки специально нанесены Это не простые татуировки У меня вот, блин, не знаю, мне бы что нибудь такое вот Типа вот светличка. Вот а, не знаю Да два, блядь, выходи нахуй с машина. Олег, садись, нам надо вместе сесть, сидеть. Давай его Догоняй. Сучка, сейчас найду нахуй пристрелю. С револьвера золотого. Наградного. Ну чокер, блять, мы ну быстро шо, едем. Остались отказ. мы вдвоем. <с> ну, всего лишь один раз да меня похуй. занесло на этом внедорожнике. Все, сразу все развалилось. Я не знаю, Олег, наверное, такую легню и ебацавр, вот просто такой гонщик прям. Вот догоню, догоню, промежу глаз, мол, пулю. Так, так, так. Я просто красивую ташку увидел. Да. И как вот мы тебе твою реплику вставим в видео с тобой, если мы и разными путями едем. И слишком далеко. Вообще похуй. Строго похуй, я бы сказал. Нам сейчас надо приехать, рас... А, мы с тобой те, где, на водокачке, да, стоим? Нет, это следующая миссия будет. У нас сейчас наша любимая в ангаре будет. Называется «Тушите ху я надеюсь, бомбить не буду, нахуй, потому что уже схватит, блядь. А Кера надеется, что будешь Я а почему сразу, я надеюсь. Ну, Бандикам-то ты включил. <свист> <свист> <свист> да мы прикалываемся, расслабимся. Это так, чтобы, ну, я понял, что там, на память. Чтобы надо посмотреть, можно было поржать. А, да это хорошо. Сну. Короче, Кир наш личный летописец, так скажем. Блять, это еще пилить, и пилить дождь. Че пилить? Мы уже подъехали. А, мы же этот на фотоаппорт точно. Причем это мой ангар. А лестора никто уже не слушает. Нам на него всем насрать. Он там надрывается, что-то орёт. Олег, наверное, напрямую проскочил. Конечно. Ну, не соблюдаешь ты ПДД и ПВД тоже. А если б там самолет взлетал? Ну чё? Устроим пушкой налегу то Ну да, да, да, блять, следов мы не оставляем действительно. Красиво Только не бухнуло Так, прежде чем двигаться Решим кто куда. Мы с тобой налево уходим? Да, налево На Е А как будут быть очки начального видения? На Е Ужас. Босс, вы там живете? Живее всех живых. Жи что ли, побежал? Я же тебе говорю, что это не пулемет. Да, я уже второй этаж это защищать, потому что... Я их, блядь, уже не вижу тени там. Так, один за дверью. Справа. На тебе. Блин, это это вы, босс. да, да, я смотрю, там надо... Да, да, да, да, да, да, смотрю, там надо... Да, я тут да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Не, да, да, да, да, да, да, да, да, это факт. По-моему, мы кое-что забыли. да, мы забыли, что мы не вдвоем играли. Где-то под вами был, чел. Ну это да Пошли или нет, или... или... Ой, присяп, подождите Да я нажал приезжал. Че ты спалишь? Я не ту кнопку нажал, случайно Нам тут аппаратуру на 4 ляма привезли, нахуй. Причем, блядь, за 4 ляма можно. О, щас буду дух вышибать, блять. Старая нарушая. за всю хуйню они мне ответят? Все с автоматами, ты сбитый пришел на разборку, блять. Все правильно сделал. Настоящий, блядь. Ого, смотри, как Олег втопил. Олег, под ванной не забудь! Хорошо? Убил Да нету со всех... уисос из стороны, блядь. Ох, я тут уже вс ⁇ Ух, почти... Не почти а отъехал. Опять, <свист> опять, <свист> <свист> И, кстати, я еще не бомблю. <свист> еще не вечер. О, <свист> Еще не вечер, вечер блядь. Чемпионат же скоро, господи, надо же не ударит, блядь, лицо. О, кстати, вот тоже недавно там тоже читал. О, ну ты, блядь, монстр. Стелс это настоящий стелс. То есть видишь, вот посередине бог стелса стоит. Вы что на мою биту так смотрите? пацаны, пиздатые, че. Да, включай ты, сука, свой режим видения имбицин. Эээ, у меня Marty. тоже сейчас затормозило. Вообще просто мой дегрот, блядь, ёбаный. Ох ты ж, блядь, за коробоньками, за коробоньками. Уходим, уходим, кем, блядь, мне надо покушать. Сейчас, кем, погоди, я тут этот Давай вот здесь станем за шины и покушаем. Окей, так, я там одного снял, вроде бы как. Ты поешь потом снимешь, давай. А вот я это. тебя отжираюсь, если что. А, ну я пока еще колы, блядь так, Это вы там еще Все я поел. А, блядь. а, а. их тут куча, Вован. Я знаю. лучше я... отходить сюда, а сюда. Это мышь. Блядь. Я, я их думаю, просто как... вижу их много, много тел. Много челов много М много, много человщины челов. много челов вот один перебегает так все надо опять кушать я походу сейчас весь бо... весь запас съем нахуй так предметы Готов. еда еще Пис один взят... писвасер это лучше не надо под градусом как-то не совсем хорошо а я его кстати выпил блять нихуя не не выпил но а может, и выпил, я не знаю, но я тоже нажал. НЕКИХ, бесполезно, зря КУШАЛИ Олег, сдох. Слышу, Орут, Слышу. думаю, на вас. Слышу. КАЗАЛОСЬ на Слышу. меня. Ну, блять Но он печально глянулся, увидел тебя и снял сразу, знаешь, не думая. такой разудись плечо размахнись рукавы а сейчас нахуй <соценно> отъебаше вы не модный пацаны вот убито это модно <соценно> олег береги себя господи мой застрял такой ебланка а сразу Блон, было в Сразу рашим, потому что сейчас нас там, блядь... Надо Олегу помочь немножко. его сторону зачистить, а то он там опять. Гавкать на него будут. Гавкать на Олега будут. Ух ты, их Каких ты там это. Ясен хуй, что мы ж сюда что? Не на дискотеку ж пришли, давай хуя. Ох, Кир, пойдем перекусим, я думаю, а то что там мне так это Давай перекусывай, только недалеко от. А, ты рядом. Я твои ауры отхиляюсь. Моя аура. Ч? А, моя аура. Куда а... спереди да, летит? Туда да, не входи, да, да, да, Не спереди. К... Я, я просто. Блять, знаешь, еще вот я вот... Сейчас давай вниз зачистим. Давай не зачистим. Погоди, мне надо еще поесть, а тут что-то А куда-то сейчас... опять пролетает. Ох ты, я поел сейчас блядь, плотненько <laughs> Всю шкалу захерачил. А, вижу. Только через тепловизор я его сейчас увидел. Олег, что там делать? Ты вот их будет? тут много. Да, блять, я не знаю, может сразу наверх или так, через тепловизор и хуяй. Я через тепловизор сейчас по одному их выцепляю. Я просто, блядь, их не вижу нихуя. Вот один наверху видел. Да наверху там мы зачистим, блядь, нам внизу там А, вижу башка. Вс. Один снят. Сейчас второй тоже снят. Третий снят. Ты наверх что ли уже побежал? Ну просто Олег, внизу что-то Олег, пош... Олег лучше не шевелись. Ох ты, тут аж дверь в бомбах. Смотри, там тут сейчас. Бляаа! Из... Бля! Бля... Бля... Такие... Смотрите, как я меня... умею. Вместо автоматического дробаша я достал, сука, этот баный гранатомет! А я смотрю, что-то дверь так открылась и дым пошел. Я думал это какой-то сюрприз. я просто захожу, Кир говорит, там да, тебя сюрприз ждет. <рэн> да, Кир, не наебал. <рэн> сюрприз удался. Бля. Да, ясно, см... не наебал, действительно сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сюрприз, сюрприз. Да. Мой такой стоит посидеть сбитый, ща начнем. Три богатыря. Пойдем сейчас басурманом пизды дадим. Блять, вот только сейчас. Нет, не блять. Давай бегом нахуй, давай перейдем. Рашем, рашим. Рашим, рашим колобашем. Только не высовывайся пока. Да я просто да он сейчас это сладкий Он упал и заплакал. Все не сами там снял. Да, вас, сейчас кстати. левый фланг смотрим. Кир, блять, ты только гранатомет уже не доставай. Ох ты ж, блять, вот это мне сейчас перемпнули. Давай тогда сока. я его сейчас сразу сменю на этот грбаный миниган. О. И переходим Блять, Кери, я всю еду сожрал, блять. Ну прикинь, да? А что, что я ну, у меня не... в офисе не закупился? Да не, у меня еще есть. Просто, блять, когда я дохну... Когда я дохну. У меня не восполняется. У меня это ПС и QS, блять. Ты что? Если бы ты видел, сколько я сейчас их вижу. прицел. Ладно, погнали на второй этаж. Погоди, погоди, не беги. И их там так много... Хорошо отстреливать с этой позиции. Чтобы они нам не, подстр... не поднасрали. Ладно. О, я же говорил. Уже... Блин, а я не с той стороны достал. Зашел. Спасибо, что прикрыл. Да не за что. Гранатомет нет, не бери. Вместо него уже миниган стоит. Не расслабься. Иначе да. будет... <Да>. <nets> Бля, это окно лучше отойти, Кир, мне кажется, там... Ну, к тебе с окна-то может быть получше будет. Он... Смотри. Сзади, Кир, задеюсь, за задеюсь. Видишь, я автомат начал? тик спустя. Вот здесь, Кир. Давай как так блять. Через... Ну, сейчас там... Нормально. Затащил. Возвращаемся Молодец. обратно. Смотри, там меня прошило откуда-то. Да-да-да, и мне там чуть-чуть тоже там са садну сад, сандалили. Кир, я уже не... А, ты, ты лечишься, да? Да, я от тебя пока так ты от меня пока лечись ой чисто все как классно не надо покушать ч так Ч так Али, как Согнали? тебя там вроде чисто а -а так одна страна, точка конечно. одна точка где то но я ее её... вот он Полетел вниз. Нет, ни одна точка. Мало мало половин. Мало мало половин. Мало мало половин. Мало половин. Блять, как вот этот мымр, блять, Вышла, нахуй, вот петь начала. Я вот ну, не понимал, что. Ей же все можно. Да нет, там же не написано, что она шлюха, она просто поет. Женщина, которая я пою... Которая <связывая> дают. Ух <связывая> ты, кинь ебальником так упал. Четко. Так, вот так все, поднимаемся теперь. Нет, не ну, рада бы она пела там, знаешь, но ну, алюта ненависти там и святой... Если бы она еще петь умела. Ви, oui, я бы понимала, когда она поет всякую хуйню, которая... Сюда, Я бы ее просил, что она петь не может. Было время, когда пел хорошо. Блин. А? рода до хрена тут Кто кто пел? пугачих что ли? Я Блин, пел. Мы зря сюда зашли. Ну-ка нахуй отсюда. Да. До лечения. А? Было время, когда и я пел неплохо. к Лучше нахуй уб. Мало-мало. Блин, Блин не могу. Мало жид, силуэты. Аккуратно летит. Не... Бля, такой ощущение, что кто-то там. Блять, я только подняться надо, я... Не-не-не, нахуй, я передумал бежать. Да. Фу! Слушай, просто пакать, не знаю, тут палец один палец. должен кто-то... За... Я дальних пока не Да просто жопка какая.. Я уже тут ну все вот сожрал. Поганец успевает очередь дать, прежде, блин, чем меня, чем я его вынес все. Справился с ним. Блять, ну тебе виднее нахуй, честно, я-то ничего не вижу. Мало-мало, пау. Там справа один хрен есть. Вот сзади тебя, Блять, скорее тебя всего, есть... тебя и бьет. Зацепил. Я его снял. Да нет, он встает опять. Я опять его уронил, но он опять еще все еще живой, им оплал. Вот теперь он сдох. Мало-мало, пол в голове Если бы она уже, знаешь, уже не думаешь там, может она петь, нет, программы уже там сейчас этот голос переделывают, улучшают там И все такое Шеф, вы там живите Да, я поем прям сейчас И бронежилет себе, пока нашел где это Так, откуда-то огонь я опять уже тут. Я к дальнему генератору okay, иду А so мне какой генератор? Okay? Ну вот, э -э Ты главное, живи Так, yeah. что там нажать надо? э uh, с ноги похуже <соспалит> <yeah>, сбоку <палит> как, рычагом на рух с рычагом а все а то у меня теплови тепловизор включался выключался но она поет да, всякую нет, херню ну присадьте она, она не поет б... ну хорошо вопит но фишка в том что на хуйню же вопит ⁇ баный рот так ну что он взял по да не, не вздумайте в прыжке при спуститься Задом да, потому... будете проходить, я прошу. Премия, раскрыть Олег. Ну вот, я не договор. Мой ангар Парнили, потом заберешь да. и по заценишь. Я же просто спросил. Я заштурвал, Вован со мной провоком в кабину, Олег в грузовой. Вован потом к нему придет. Меня То есть будешь плохо себя вести, мы тебя десантируем. Ну вот, короче, ты знаешь, я даже сейчас готов послушать человека, который не может пить, но при помощи программы он там кое-как поет, там под фанеру, ну не суть, но он поет же, так это что такое? Но он же поет, понимаешь, там мало молодых мужчин, надо больше мехуем, что-то там такое. Все включил. Так, все рядом. Улетели. Улетели. Полетели. Улетели, полетели. Блядь, ну, не тормози, садись твою мать, Мудила нам. Yeah, so Я в постолом сижу. Окей. Okay. Так, а преследователей у нас нету, так что кое-кто может ко мне в кабину зайти. Вот я еще хотел еще добавить -то по поводу тут. Ну представь вот ты ребенка воспитываешь, да, там по всем канонам, как полагается, там да? уважай старших матом, не лугайся, ни наркома не ни пей. Ну, ты на работе, ну, хочешь на работу, а ребенок сам будет, блядь, без себя расти, как идиот. То есть, придет еле ключи, там показывают. Там мало половин, блядь, да, мало половин молодых мужчин, блядь, пойдут с этим мальчиком, мальчиком замучу нахуй. Вот и все, ты не ебался, не воспоминкнулся. Меня что? не разрешает, и я не слышу ни одной песни. А тебя она раздражает, и ты ее почему-то слушаешь. Кто скажет, что я слушаю, блядь? Тогда откуда ты знаешь тех песен? канала рядом, блядь. Проще вообще телек не смотреть. Не, просто как в пример привел нас, что певица на говно, поет она хуево И поет она хуйню. В принципе, вот и все, что я хотел сказать. Мало-мало половин, блядь послушать, вот Лека Ступова, да, там, Ягода Малина, да, вообще классная песня Талькова послушать Классный И певец, и композитор, и все такое Современный поп, понятно на что Развращать наших детей, развращать молодежь Ебись налево, ебись направо, Там будет чё то А где вертушки? Они да да не будут, кто ко мне в кабину зашел. Сейчас я зайду, погоди Подожди. Про кнопки забудь, просто мышью платы войти в кабину. Мышка зайти в кабину класса. Слушай, ну мой-то долбоёб-то встать не может. Я не знаю, он тут в кресле нахуй, там. Еще, еще, А, еще же Е надо нажать. Я думаю, чего ж ты такой ебанутый? Так, это security flight. We got it. I'll have some IAA а мы уже прилетели, кстати. <свист> <свист> Ох, блядь. Не, мы быстро кир прошли. Последний этот, да. Мм, кербуль сосна со снайпы там, блядь, похуячил. Касилия Гавриков. Ну что, народ, увидимся в следующей серии. Uh -huh.